Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рыбы на апрель 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Начнем мы с того, что 3 апреля Венера переходит в ваш сектор семьи и недвижимости. И в этом секторе Венера будет находиться несколько месяцев. Это связано с тем, что в мае Венера разворачивается в ретроградные движения. Так что в апреле у вас начнется новая тенденция в жизни, которая связана с финансами и недвижимостью, с финансами и вашей семьей, тратами на семью. И эта тенденция будет разворачиваться на протяжении нескольких месяцев. Это период, когда вы можете. Больше внимания уделять э, как раз-таки дому, семье, финансовым вложениям в семью. Это может быть период решения важных финансовых вопросов, связанных с темой недвижимости. Сразу после перехода э, Венеры в ваш сектор недвижимости, она начинает делать благоприятный аспект к Сатурну. И поэтому начало месяца может у вас пройти в такой немножко закрытой обстановке, когда вы будете решать какие-то вопросы внутри вашей семьи. Может присутствовать момент обсуждения даже каких-то тайн, секретов. Возможно, это будет подготовка к какому-то важному этапу, и вы не захотите рассказывать все подробности, вашей семейной жизни или планов, которые у вас возникают. 4 числа Меркурий будет соединяться с вашим управителем Нептуном в вашем секторе Личности, поэтому вы будете активно размышлять по какому-то поводу. Это период принятия решений, когда вы будете взвешивать все «за» и «против». Но на самом деле влияние Нептуна больше даже проявляется не через логику, а через интуицию, когда вы просто ощущаете, что нужно делать вот именно так, а не иначе. И вы будете склонны как раз-таки очень сильно полагаться на интуицию, и это будет правильное решение. 5 числа Юпитер и Плутон соединятся в Вашем секторе, который отвечает за друзей, группы, коллективы, рабочие коллективы в том числе. И Юпитер и Плутон начинают свой новый взаимный цикл, и они будут трижды соединяться в течение всего 2020 года. Так что в работе у Вас тоже начинается в жизни какая-то новая тенденция, и новые, это могут быть новые условия работы, новый рабочий коллектив, какие-то обновления, которые касаются вашего коллектива. И э, не исключено, что это все не сразу в апреле будет внедряться, но на протяжении всего 2020 года эта тема может оставаться актуальной. 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш сектор близких родственников, общения и недалеких поездок. В целом лучше не планировать поездки на период с 5 по 7 число. Также это время достаточно конфликтное в плане общения. Действия могут быть импульсивными. Это период, когда могут возникать неожиданные ситуации, непредсказуемые ситуации, которые тоже могут в некотором смысле выбивать из колеи. Очень важно в это время сохранять равновесие и любое свое действие хорошо планировать. С 8 по 11 число Меркурий будет в хорошем аспекте с Юпитером, Плутоном, Сатурном и будет затронут ваш сектор э, групп, коллективов и, в принципе, сектор коммуникации с другими людьми. Поэтому в целом это период очень благоприятный для того, чтобы обсуждать важные вопросы внутри коллектива, для того, чтобы посещать какое-то мероприятие, общаться с интересными для вас людьми. В целом это период, когда что-то вас вытянет в свет, какое-то событие заставит вас выйти на контакт. И это будет для вас, безусловно, положительным событием. 8 числа будет полнолуние, и оно произойдет в вашем секторе, который отвечает за семейный бюджет, а также важные финансовые вопросы. Этот сектор отвечает за внутренние изменения или за то, что в жизни заканчиваются ситуации, которые ранее приводили к большим переживаниям и стрессу. Так что в середине апреля у вас будут меняться тенденции в жизни, и что-то, что вас беспокоило, уйдет из вашей жизни, и начнется более такой спокойный этап. К тому же, в середине месяца могут решаться важные финансовые вопросы, это может быть период возврата долга, при этом долг могут возвращать и вам, и вы можете. Возвращать долг, это уже зависит от вашей жизненной ситуации. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте с Хероном или Лилит, и будет затронут ваш финансовый сектор. В этот период вам нужно быть э, по максимуму внимательными в, в принятии каких-то важных финансовых решений. Также это неблагоприятное время для покупок и продаж. Хотя вы будете нацелены на то, чтобы куда-то вложить деньги, потратить их, но лучше себя сдерживать, так как в целом большая эмоциональная реакция на какую-то ситуацию может вам мешать сделать правильный выбор. С 11 по 27 число Меркурий будет находиться в вашем секторе финансов. И в этот период как раз-таки вы можете активно заниматься финансовыми делами, это период распределения финансов, будто бы вы думаете, куда правильно направить свои деньги, во что их лучше вложить. Это может быть оплата счетов, это, может быть, это могут быть деньги, которые вы будете тратить на средства передвижения или на поездки. Но в целом это поездки не на большие расстояния. 14 по 15 число Солнце будет в напряженном аспекте к Юпитеру и Плутону и будет затронут ваш сектор, групп, коллективов и финансов. Поэтому может возникнуть какой-то финансовый спор на рабочем месте или же может быть момент, когда вам, например, выплатят меньше, чем вы рассчитывали. Вот этот аспект может давать такое ощущение, что будто бы не доплатили, недостаточно хорошо, скажем, выплатили вознаграждение. Какой-то момент, что вы немножко недовольны остались. И, соответственно... Эти дни тоже не совсем благоприятны для решения финансовых вопросов. В частности, вот именно 15 числа Меркурий будет в соединении с Лилитой Хероном в вашем финансовом секторе. Это может также быть и решение каких-то бумажных вопросов, подписание бумаг, либо вы будете договариваться о финансах. Так что в целом вот это будет достаточно такое турбулентное время именно в контексте доходов. Но зато 18 и 19 число очень благоприятные дни, которые однозначно порадуют хорошей атмосферой в доме, хорошей финансовой обстановкой, так как Меркурий будет в благоприятном аспекте к Марсу и Венере. И это даст такое ощущение, что я могу себе позволить то, что я хочу. И на эти дни можно планировать важные дела. 19 числа Солнце перейдет в сектор коммуникации, поездок, документов, общения, сектор взаимодействия с близкими родственниками. Поэтому в ближайший месяц эти темы будут для вас актуальны. Но сразу после своего перехода в период с 19 по 21 апреля Солнце будет в напряженном аспекте к Сатурну. И это, и это может дать некий такой. Момент не очень приятный в плане общения Когда вам нужно будет себя сдерживать Либо опять-таки какую-то информацию вы будете держать при себе 23 числа будет новолуние в вашем секторе поездок, коммуникаций, документов Так что это может быть новое начало в вашей жизни Которое связано с темой автомобиля Например, это могут быть мысли о покупке нового автомобиля Или о продаже автомобиля это период, когда вы можете э, обдумывать тему обучения, это период, когда повышается любознательность, вы хотите узнать что-то новое, и для этого вы готовы уделять время обучению. В целом это период, когда э, тема коммуникации выходит на первый план, и от того, насколько вы будете эффективны в плане коммуникации, будут зависеть многие сферы вашей жизни. С 25 по 28 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну. И это может дать для вас финансовые траты, и также определенное напряжение в плане финансов будет присутствовать. Например, могут появляться траты, на которые вы не рассчитывали. Или вы, например, рассчитывали на одну сумму, получится другая и это может вас не устраивать. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе коллектива, друзей, единомышленников, и это, безусловно, повлияет на ход событий в вашей жизни на ближайшие несколько месяцев. Поэтому я обязательно сниму отдельное видео на эту тему и расскажу подробно, чего стоит ожидать от Плутона. И, наконец, 26 числа Солнце и Уран соединятся в вашем секторе коммуникаций, поездок, бумаг. Это может дать неожиданную встречу, неожиданный разговор, или же поездку, которую вы не планировали. Также кто-то из ваших близких родственников может вас удивить в этот период, сделать для вас какой-то сюрприз. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Не забывайте ставить лайки, а также обязательно пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Надеюсь, что видео окажется вам полезным. До скорых новых встреч. Пока-пока!